Это должен знать каждый. 15 денежных советов. Просмотрев данный видеоролик, вы поймете, что деньги очень легко потерять, а также несложно их приманить к себе. Чтобы не потерять деньги, придерживайтесь изложенных здесь правил. 1. Чтобы заработанные деньги любили ваш дом. В день зарплаты нельзя тратить ни единого рубля. Вся сумма должна переночевать дома. 2. Некоторые жрецы житейской мудрости советуют сохранить в течение года крупную купюру которая, утверждают они, зарядившись вашей энергией, начнет притягивать к себе деньги. 3. Денег не будет, если свистеть в помещение. 4. Денег не будет, если крошки со стола убирать рукой. 5. Нельзя одалживать соседке хлеб и соль. Достаток может покинуть ваш дом и уйти в другую семью. 6. Чтобы в доме завелись деньги, веник нужно ставить ручкой вниз. 7. О повышении зарплаты лучше всего просить в среду днем. 8. Не занимайте денег в понедельник, не одалживайте во вторник и не отдавайте долг в пятницу. 9. Одувайте давать взаимые непременно утром, так как любые действия с деньгами вечером сулят разорение. 10. Вообще старайтесь никогда не занимать, а чаще давать в долг, вы как бы программируете деньги на то, чтобы они к вам вернулись. 11. Карманные одежды, повешенные на сезон в шкаф. Снабдите купюрами небольшого достоинства, а еще деньги не любят порванных карманов или оторванных пуговиц. 12. Никогда не держите кошелек пустым, пусть в нем лежит хотя бы монетка. Все купюры должны располагаться лицевой стороной к хозяину. 13. В самом маленьком отделении храните сложенную треугольником купюру в 1 доллар. 14. Также в кошельке должна быть счастливая монетка, первая заработанная, полученная от хорошего человека, от успешной сделки и тому подобное. Эту монетку нельзя тратить. Она счастливый талисман достатка, иначе деньги обидятся и не будут идти в руки. 15. Выигранные, заработанные нечестным путем, найденные, подаренные и так далее, не приносят счастья, и потому не должны задерживаться в вашем кошельке. Раздайте их нуждающимся, или немедленно потрате. Чтобы не потерять деньги, придерживайтесь выше изложенных правил. Чтобы приманить деньги, отправьте этот видеоролик своим друзьям и знакомым, и деньги начнут притягиваться к вам, ведь тем самым вы покажете деньгам, как вы их любите как они вам дороги. Если после просмотра ролика никому его не отправить, то проведете год в нищете, но если вы его пошлюте своим друзьям, тогда жди удачи и кучу денег. Отослав ролик одному другу, деньги начнут притягиваться через один год. Трем друзьям через 6 месяцев, пяти друзьям через три месяца, шести друзьям через один месяц, семи друзьям через две недели, восьми друзьям через одну неделю, девяти друзьям через пять дней, десяти друзьям через три дня, двенадцати друзьям через 2 дня, пятнадцати друзьям через один день, двадцати друзьям через три часа. Проверьте, это все работает реально. Возьмите тетрадь, запишите дату и контакт друзей, кому вы отправили этот ролик. Запишите результаты по срокам, которые даны вам и которые вы выполнили. Желаю удачи!